Yeah. <laughs> Вот смотрите с какой скоростью идет Я думаю по всему берегу с такой скоростью шпарить Придется как-то это все объезжать Там прям очень сильно горит, прям полыхает